Всем привет! С вами Иван Моркан и сегодня мы поиграем в ютуберс Лайв. Ютуберс Лайв – это игра симулятора ютубера. Начнем новую игру. Итак, нам сначала показывают вступительный ролик, где мы в мечтах на какой-то космической станции. Пишется, у меня все получилось, я самый популярный ютубер. Судя по всему, в собственной собственном пентхаусе в космосе где куча народ тусит и видимо это мечта главного героя который вот все всего этого добился сам здесь его собственная комната он за офигенным компьютером и видимо сейчас пройдет загрузка и он проснется да нам предлагают сделать главного героя ну, буду делать главного героя по образу и подобию своему то есть сделаю кожу чуть темнее светлой а волосы, волосы длинные темные подходит больше всего на эти или эти в общем Ютуберс лайф ⁇ это игра, где ты проходишь этап становления от обычного мальчика, школьника, э до знаменитого на весь мир ютубера. Глаза, конечно, выберем зеленые, так, губы выберем похожие на мои. А Каждый, наверное, рано или поздно задумывался о том, а каково это быть популярным ютубером, и чтобы это каким-то образом прочувствовать, компания, которая до этого выпустила симулятор программистов, сделала игру симулятор ютубера. Так, наверное, шляпа нам не нужна. Возьмем просто голые волосы. Кленые волосы. Непокрытые шляпой волосы. Выберем одежду. По идее, конечно, игра очень упрощает жизнь ютубера. То есть она как бы аркадная. Они представляют в абсолютно истинном свете. Чем-то, мне кажется, похоже на Sims, чем-то на Sims не похоже. Конечно, в Sims, если сравнивать ее с Sims, то там больше возможностей, которые можно проделывать. Там можно работать, учиться встречаться здесь э, все такие возможности они ну очень сокращены, урезаны то есть игра больше такая аркада так, вот сейчас важный этап нужно выбрать кем я буду э, здесь предлагают 6 типов личности и в зависимости от типа личности которую ты выберешь э, Будут различные задания даны. То есть, например, одному будут даны задания на популярность, другому будут даны задания на отношения. Я выбрал романтика, так как задания на отношения, мне кажется, наверное, проще всего выполнять в этой игре. Так, выбрал игры, поскольку мне... Потому что захотел. Так, Он угадал, как называется, мой канал на Ютубе. Ну, точнее как меня зовут на ютубе. Но как называется канал не угадал, так что назовем его Имен Морган. Так, все ввели. Ну что ж, продолжим. Вначале нам предложат обучение, где надо покликать мышкой и разобраться с управлением. Конечно, надоедает то, что каждый раз, начиная, все равно надо проходить это обучение. Было бы здорово, если бы это обучение можно было бы либо скипнуть, либо отключить в настройках. Но все обучалки здесь абсолютно не скипаются. То есть, если вам сказано зайти там, не знаю, пойти туда-то и сделать то-то пока вы не пойдете туда-то и не сделаете то-то например, сейчас нужно открыть и сделать игру вы ничего другого сделать не сможете а порой бывает такое, что, например, по каким-то причинам вы не можете это сделать вам нужно подождать чего-то и из-за этого получается такой конфликт так, начнем, снимем первое видео и видео по игре процесс э, создания видео здесь очень упрощен я вот такой вот веселенький перед камерой выбираю эмоцию на карточках э, по подсказкам сверху то есть э, сверху пишется какая-нибудь подсказка и я должен э, догадаться какая эмоция к этой подсказке лучше всего подойдет Хорошо подберу эмоцию, дадут много очков. Плохо подберу эмоцию, дадут мало очков. Потом я в упрощенном видеоредакторе все монтирую, добавляю эффекты. Боже мой, если бы монтировать, было бы настолько просто, как в YouTube Live. Жизнь ютуберов была бы просто сказкой. Так... Выложил сразу видео, не... а, нет, не выложил, сделал. И опубликовываем сразу видео. Мне дают определенный уровень, счет 4. Это очень мало, впоследствии будет намного больше. Так, мой персонаж типа из будущего. То есть это типа я, уже добившийся успеха, рассказываю свою историю о том, как я этого успеха добился. Вот, мой персонаж из будущего, он дает мне задание. Так, видео загружено. Уже сколько там? 8 просмотров, вроде. Так, мы пошли поучились. Вернулись домой. Получили новое задание. Нет, конечно, вот так вот, пока вот идёт вот эти вот задания, не, не люблю я это. То есть, особенно если часто переначинаешь игру, то есть то достает вот это вот а, сделай это, сделай то. Нет, конечно, если ты в первый раз играешь Оно вполне приемлемо И не, раз... не раздражает Так, зашли в магазин Приставки нам не по цене Не по карману Цена их не по карману Че тут? Где Алиэкспресс? Я хочу видеть в своем Каталоге магазинов aliexpress Почему его здесь нет? Какой-то PC World это за магазин компьютера, почему нет сети Линка или компьютерного мира кто помнит, был такой магазин до тех пор, пока этот магазин купил ДНС так купим вебку себе ну и микрофон Я думаю, любой э, настоящий ютубер с этого начинал, то есть сначала он покупал вебку и микрофон а потом уже начинал что-то снимать но это типичная ситуация. Так. Что тут? Задание выполнено. Дана награда в количестве нескольких XP. Я получил второй уровень. Со второй уровень мне я... пришла вебка. Посылки здесь доставляются магической почтой прямо ко входу. Но на них надо кликать, чтобы они открылись и поместились туда, где ты работаешь. Так, тут у нас разные задания. Что у нас тут? Отличная В поисках любви. Ну, в поисках любви, так в поисках любви. Пригласим самую не знаю, нормальную девушку из списка контактов вот ее приглаша нет сначала початимся чтобы у нас было больше с ней отношений чат это халявный способ э, гарантированно набить отношения с любым чуваком здесь э, со всеми можно просто поднимать отношения Но можно их и портить Если ты общаешься с ним лично И общаешься не на те темы На которые он любит разговаривать Вот так вот все здесь просто В жизни думаю Общение это куда более Сложный процесс Чем здесь Так Что у нас тут У нас одна игра Снимем по ней еще один геймплей Будем снимать по ней геймплей, пока не накопим деньги. Здесь можно заработать деньги, пойдя на работу. То есть здесь есть подработки. Мне об этом мама чуть позже намекнет. Местная мама. А можно еще получать пятерки. И тогда раз в месяц будет... Ой, раз в год или полгода. За отличный тест даваться по 100 или по 50 баксов. То есть мапом будет награждать за пятерки. Я буду сейчас играть так, что буду пытаться зарабатывать только на ютубинге. Так. Вот у нас неплохие видеокадры. Монтируем. Благодаря тому, что добавили вебку и микрофон, теперь хватает на все спецэффекты эффекта это халявный этот халявные халявные очки короче которые вот здесь потом в полученном опыте и получаются получил карточку так э, надо сразу эту карточку активировать все не переведено поэтому Кое-что на английском Как бы разработчики Точнее переводчики, локализаторы Не уследили все Так, пошли поели Да, здесь у нашего Ютубера Есть шкала голода И шкала сна Вполне разумные шкалы Спасибо, что не добавили туалет Поскольку еще и в туалет бегать Это было бы вообще бы жесть но потом, как выяснится, на самом деле местный чувачок может спать раз в 4 дня, есть раз в день там или еще реже. Можно вообще не спать, пить только одни энергетики. То есть это на самом деле, да, сделано все как-то упрощенная и какая-то модель, совершенно не передающая реальной жизни, есть, э, но с другой стороны, э, хотя бы напоминают о том, что нужно есть и спать. Так, кому-то мое видео не понравилось, но в основном всем понравилось. О, привет! Я тебя пригласил к себе домой для того, чтобы выполнить задание. Нет, нет, конечно, я твой друг, и вообще хочу подарить тебе цветы. Единственный подарок, который здесь доступен. Причем, если пригласить парня домой и нажать кнопку вручить подарок, тоже будут цветы. Это так мило, когда один парень другому паре дарят цветы. О, мама орет на меня. Я ничего не сделал для теста на этой неделе угрожает меня. да, угрозы мамы здесь это не пустяк здесь если мама угрожает то в конце когда я получу двойку за тест я собираюсь получить двойку за тест чтобы получить ачивку у меня отнимутся системный блок на два дня или на три дня то есть все это время просто пропустится и я не смогу никак развивать свой канал ну это типа такое наказание но мне кажется, что euh... наказание пропустить 2-3 дня это не такое жесткое наказание, как если бы я эти отрабатывал и учился бы на тест, потому что чтобы тут задротить на тест на нормальную оценку а стоит задротить только на пятерку, поскольку за это деньги стоят. Нужно потратить куда больше день, э, времени. Так, пока я тут снимаю видео, за, на заднем плане ходит э, э, девица, которая, видимо, у меня поселилась. Да, как бы ты приглашаешь к себе домой в, в гости друга. И он начинает у тебя жить. То есть, э, как бы. Он не уходит от тебя до тех пор, пока ты его не выгонишь. Вполне нормальная практика, почему бы и нет. Кушать не надо, ему спать не надо, переодеваться, мыться не надо. Мыться здесь никому не надо. Просто иногда общайся с ними, и качество с ним это. С другой стороны, пригласить можно только одного друга. То есть, вот сейчас у меня один друг в гостях. Если я приглашу другого, этот друг уйдет. Так, ну о чем мы поговорим? Давай поговорим о яхтах. Да, я вижу, тебе нравится говорить о яхтах. Ты мечтаешь о яхте. Так, а если поговорим о Ютубе? Да, о Ютубе. О, да, тебе не нравится говорить о Ютубе. Почему я вообще тебя пригласил? Надо вообще выгонять всех, кто не любит говорит о ютубе. Так, поговорим. А... Так, Ну да, поговорили, тебе это нравится. Лучше запоминать, кому о чем нравится общаться, потому что впоследствии... Как бы, если человеку нравится, например, говорить о яхтах, ты можешь с ним бесконечно говорить о яхтах. Просто выясни, какие конкретному персонажу нравятся темы и просто общайся на эти темы, и ты бесплатно поднимешь с ним отношения. То есть э, сможешь поддерживать им хорошие отношения при общении. Если ты будешь говорить на темы, которые ему неприятны, ух ты, всем это видео нравится. Да ладно. Прям приятно. Все поставили лайк. Так. Э, наверное, мы раскрутим тогда это видео. Потратим 10 баксов. Не знаю зачем, стоит ли это. Мне кажется, что раскрутка на данном этапе это не то, чем как бы, нужно заниматься, поскольку... Э, так, пойду поем. Поскольку результат, мне кажется, себя не оправдывает. То есть мне лучше было бы, наверное, купить игру и снять по ней э, пару видео, чем те же деньги по, э, потратить на три раскрутки канала. Так, поспим. Чувиха пока посидеть за компом. Да, чуваки, которых ты приглашаешь к себе, могут сидеть за твоим компом со твоей приставкой и вообще позволяют себе, себя вести как у себя дома. Но, слава богу, когда ты начинаешь заниматься делом, они освобождают комп. И на том спасибо. Так, ну что, снимем видео начнили запись вот так вот да, уже третье или четвертое видео по одному и тому же по одной и той же игре причем одно и то же снимаю геймплей разнообразие канала так и лещет. ну, это потом будет поправимо потом у меня появятся другие игры сейчас у меня просто нет денег чтобы их покупать а потом мне даже начнут подкидывать эти игры, чтобы я что-то для них снял. Еще и деньги будут платить за то, что мне подкинули игру и обязали что-то снять. То есть прям тройная выгода. Игра, деньги э и видос, контент. Ну вы увидите. Тут можно не только опубликовывать, но и удалять видео. Зачем это делать, честно не знаю, возможно это впоследствии понадобится, когда у меня будет огромный канал, миллионник, и чтобы не терять подписчиков, если ты снял какую-то фигню, можно будет удалить. Ладно, спасибо друзья за просмотр, продолжение ждите в ближайшее время, оно у меня уже есть, подписывайтесь, ставьте лайк. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. С вами был Иван Морган. Чао, какао!